во всех которые упражнения я показываю есть одно объединяющее начало в нем участвуют руки ноги грудная клетка таз а это значит все органы расположенные внутри грудной клетки все органы расположенные внутри брюшной полости и внутри таза Мы этими всеми упражнениями прокачиваем насосно-дренажные системы, активируем их для того, чтобы у нас шли процессы самоочищения, потому что процессы самоочищения это основа основ любого оздоровления. Теперь я показываю еще. Вариант выполнения этих же упражнений в данном случае на полу или на кровати. Такой вариант выполнения. Теперь следующий вариант выполнения.